всем привет вы на канале как заработать в интернете и в этом видео я хочу ответить на один вопрос как вывести деньги с Country джеверли либо же как там Elements 5 да никак друзья никак без вложений никак вы деньги оттуда не выведете. это скамовые проекты уже финансовые пирамиды как вы там называете но я в этих пирамидах заработал денег. Это одна и та самая администрация, элемент 5. кантри, джеверли, здесь один и тот самый админ, директор, как вы там называете, все это одинаковое, вот это все слияние там, что это было, это все сделано для того, чтобы как можно дольше держать данный проект, данную пирамиду, но чтобы здесь начать выводить деньги, вам нужно здесь сделать обязательно депозит. Я лично никакой претензии к админам не имею. Мне все понравилось. Я здесь заработал. Я зашел спустя месяц. Я здесь заработал, себе получил подарок кольцо, блокнот, две ручки. Плюс я отбил свой депозит. Ну как я заработал? Я просто отбил свой депозит 100 долларов который я делал, если бы я зашел бы на месяц раньше я бы здесь заработал денег так что вот в таких финансовых пирамидах участвовать можно, но нужно заходить на самом старте, вот сейчас вот мне здесь пишут, смотрите, общий баланс 65 долларов, доступно к выводу 0,22 евро зачем вот эти циферки здесь писать, ну это все работает психология и кто не понимает, он он будет здесь дальше вкладываться и, возможно, выведет свои деньги, а, возможно, и нет. Но заработать в таких пирамидах можно. Вот когда работала пирамида B2B Jewelry, то же самое связано с ювелиркой. Она работала два года, и я там неплохо заработал. Но вот Элемент 5 нас очень подвел. Он отработал, я считаю не очень хорошо отработал этот проект сколько четыре месяца или пять но я зашел спустя месяц а окупаемость здесь была сколько три месяца либо же 6. ну где-то так ну в принципе заработать можно было но в общем больше не пишите мне по данным проектам потому что я смотрю вот, некоторые сообщения попадают в спам все у меня спрашивают на ютубе что что как все я забываю про эти финансовые пирамиды, они для меня ушли уже в скам, их уже нету, их уже нету этих двух проектов. Я, к примеру, не буду сюда вкладывать 100 долларов, чтобы выводить здесь деньги, потому что я сейчас вложу 100 долларов, дадут вывести раз, два, три, а дальше меня попросят вложить еще 100 долларов. Ну, такого я делать не буду. Есть множество других проектов. Всем рекомендую, вот сейчас неделька вторая, стартанет вот игра с PX. и здесь вот все, кто зайдут на старте, они все хорошо заработают, а кто построит команду, тут вообще здесь заработает очень-очень много денег. Уж поверьте мне, здесь и реклама будет очень-очень хорошая, и очень-очень много здесь будет денег. Либо же вот, зайти в компанию Aurora, которая... Этот год отработает и следующий год она еще будет работать. И вот еще есть доверительное управление, в котором также можно заработать денег. На этом у меня все. Всем желаю хорошего дня и всем пока.